С вами просто канал. Сегодня я решил снова вернуться к Лего. Тут у вас или вот тут выскочит вопросик. Что вам больше нравится Лего, когда я снимаю, или когда я снимаю лицо? Давайте посмотрим. Это такой вот э -э, небольшой кусочек школы. Э -э, вот, смотрите. Вот у нас вход в класс. Посмотрим, что тут стоит. Тут у нас стоит вот такой вот охранник с револьвером. Вот такой вот прикольный. Давай, давайте зайдем в класс. Тут у них, у них такая доска. И учительница. Учительница с пластерином, потому что ну, немножко... Это... Как вам сказать? Ну, не хватило немножко этого. Нет у меня лего волос. Тут у нас такие вот лего денежки. Которые дали дети. Тут у нас сидит, сидят дети. Это такой вот учебник, тетрадь. И это пенал. Так, вот это вот у нас тоже дети. А это типа такой видеоблогер. Он снимает... За типа такой влог в школе. Давайте пойдем дальше. Здесь у нас вышла такая вот небольшая, как вам сказать, отрывок столовой. Здесь у нас у окошечка сидит тоже такая вот тетечка. И она подает какую-то еду. Например, бургер. Ну, и там какая-то газировка. Ну, вот такой, вы поняли. Вот тут тетя такая сидит. Так, тут у нас есть такой вход. И тут у нас второй вот туалетик. Сюда все делища делаются. А здесь, если вам надо, можно так вот спокойно идешь, идешь, идешь. Тут садишься и себе кушаешь. Uh, давайте я сейчас мини покажу поближе. Начнем со школы. Вот такой вот у нас вышел отличник. Так, не больше внимания на мои руки. Вот такой вот. И последний это вот такой вот. Сейчас я вам учительницу покажу. Вот такие вот. И столовые, которые. довольно такие. Не, не сфокусировалась. Вот, все. Довольно прикольное все. Ставьте лайк, если вам понравилась самоделка. Давайте наберем 5 лайков. И вы следующая лего самоделка. Всем пока!